Куда идешь, Россия? О новой приватизации и главных ценностях страны, для удовлетворения несистемных желаний системных либералов, раздайте собственность героям России. Системные либералы погнали новую информационную волну о важности новой приватизации. Один. Выручим деньги. Другой. Частная собственность важный элемент рынка, а цена не имеет значения. Третий. У американцев в первой десятки лидеров 10 частников, а у нас 4. Обидно. Считаю, что, пока бизнес не ответит на вопрос первого заместителя председателя правительства А. Белоусова, перефразировавшего русского классика, с кем вы, господа предприниматели. Идея приватизации токсична. Приватизация сырьевых гигантов, естественных монополий и корпораций АПК, возврат к олигархической республики, о продаже иностранцам, отказ от суверенитета и индустрии. Вопрос Белоусова важный и своевременный, но бизнес не способен на него ответить по двум причинам. Первое – политический класс не ответил на вопрос «Куда идешь, Россия?» и бизнес вынужден перестраховываться на случай смены курса при смене высшей власти. Второе – общество не признало легитимными процедуры приватизации 90-х, что подогревает неуверенность собственников приватизированных предприятий в их сохранении при смене власти, что является доминирующим фактором, сдерживающим развитие. Медленное движение к инвестиционному рублю, утечка капитала и даже демография второстепенны. Новая приватизация проблему не решит, а усилит нервозность в семье приватизаторов первой волны. Сакральные мечты бизнеса и государства, суть бизнеса – борьба за прибыль. Сакральная мечта – сверхприбыль, Люди, не задействованные в цепочках, формирующих прибыль, бизнес не интересуют. При высоком уровне персональной рациональности не способен выработать общие правила, удовлетворяющие как собратьев по цеху, так и общество. Поэтому итог олигархического правления один: упадок государства, деградация общества и бизнеса на фоне роста непроизводственных расходов. Главная ценность государства – люди. Сакральная мечта – счастливый народ – абсолютная внутренняя и внешняя безопасность, достаточное количество населения для обустройства, поддержки и защиты территории, контролируемой государством. Государству важны все граждане, а бизнес только эффективный, находящийся в гармонии с интересами государства и общества. Чем дальше бизнес от понимания интересов государства и общества, тем больше доли предприятий, контролируемых государством. Шесть вопросов к инициаторам массовой приватизации от «Дилетанта-1». Почему за 20 лет количество российских миллиардеров увеличилось в 20 раз, а ВВП и доходы населения – в 5? 2. Развитие экономики зависит от форм собственности или качества управления, равных условий для инвестиций и справедливой конкуренции предприятий. 3. Почему не сравниваете компании разных форм собственности по параметрам эффективности, а ссылаетесь на чужой опыт, умалчиваете, что доля предприятий, контролируемых государством, приблизилась к 53% ВВВ не за счет национализации, а потому, что в период, когда государство инвестировало в развитие контролируемых предприятий, множество участников первой волны в личное потребление. 4. Какие цели приватизации? Догнать Америку по доле частных предприятий в ВВП или перейти на траекторию устойчивого, опережающего мировые темпы развития? Как влияет десятикратная перепродажа одного предприятия на структуру экономики, количество рабочих мест, размер доходов домохозяйств и бюджета и как при строительстве десяти новых? Запрета на частные инвестиции в новые предприятия, включая специализирующиеся на и космосе и производстве оружия в России? Нет, как и запрета на перенос головных офисов, глобальных технологических гигантов в Россию. Почему боремся за приватизацию старых, а не площадки под новые предприятия, включая обеспечивающие рациональный энергетический переход? 5. Почему не сравниваете размеры ущерба, нанесенного обществу собственниками частных компаний и менеджерами государственных корпораций, банки, пенсионные фонды, страховые и строительные компании, через прямое воровство вкладов, взносов, долей, вклад в инфляционное ралли 2020-2021 годах, влияние формы собственности на размер утечки капитала и псевдокредитов на себестоимость. 6. Почему созданные с нуля и ряд предприятий, контролируемых государством, близки к мировым лидерам по показателям эффективности, а приватизированные в 90-е далеки? Если приватизация неизбежна, раздайте героям, сторонники массовой приватизации не называют кандидатов в новые собственники. Чубайс в свое время раздавал собственность забивальщикам гвоздей и сегодня утверждает, что важнее процесс, а не выручка от приватизации. Тем более, что, судя по безумию в ценообразовании, размерам утечки и репатриации капиталов, размерам льгот и субсидий, у наших денег нет, последний кусок доедают, а иностранцы не дадут из-за санкций. Предлагаю раздать гвоздодерам, героям России, а чтобы не обижать уважаемых людей, передать с обременением по процедуре обратного лизинга. Герои России – мужественные, достойные люди. Понимают слова Белоусова и способны принудить к пониманию собратьев по цеху, а заодно совести, стимулирующие ликвидацию бедности через развитие. Вернут в русскую предпринимательскую среду цену слова и понятие чести. Герои не являются предпринимателями? Все по управляются наемными менеджерами, а шредеров на всех хватит. Учитывая, что впереди у России много дел и будут новые герои, часть собственности оставить на потом.